На очереди, не побоюсь этого слова, легендарная тачка. Toyota Супра. Правда, скажу сразу всем любителям старых моделей этой машины. Перед нами не она. Тут будет уже рестайлинговая версия последних годов. Но, черт возьми, я и не знал, что она тоже так здорово выглядит. Разве вам не нравится? В классическом белом цвете. Спереди очень даже симпатичная. Сзади тоже совсем не промах. Ребята сделали эту маленькую игрушечную модельку, прям в точности повторяющую оригинал. Суперская работа. А эта машина для меня еще более дремучий и густой лес, чем прошлое. Дело в том, что она является копией какой-то крутецкой ретро-машины. Я впервые вижу что-то настолько продуманное, красиво прорисованное, детализированное, милое и в то же время поражающее результатами. Машинка салатового цвета буквально влюбила меня в себя с первого взгляда, с первого блика ее больших и обаятельных фар. Это широкая решетка радиатора, этот каркас, отсутствие крыши, яркие красные диски… Все так топово сочетается, что я не могу оторвать от нее глаз. Думаю, с вами происходит то же самое. На очереди у нас очень красивая Toyota Mark II. Это четырехдверный среднеразмерный седан, выпускавшийся компанией Toyota с 1968 по 2004 годы. Наименование Mark II использовалось компанией Toyota на протяжении нескольких десятилетий и первоначально использовалось в составе названия Toyota Корона Mark II. Отметка 2 была введена, чтобы машина выделялась из основной платформы Toyota Corona. Как только в 1970-е годы платформа была разделена, автомобиль стал известен просто как Mark II. Мы сейчас, если я не ошибаюсь, наблюдаем шестое поколение этой культовой тачки. Шестое поколение Toyota Mark II в кузовах 80-й серии выпускалось с августа 1988 по декабрь 1995 а теперь я предлагаю вам просто насладиться этой красивейшей Тойотой синего цвета, пока я подробнее расскажу об истории ее оригинального собрата. Это Toyota Celica, спортивный автомобиль, выпускавшийся японской автопроизводительной фирмой Toyota Motor Corporation. На протяжении своей истории Celica комплектовалась разнообразными четырехцилиндровыми двигателями. Наиболее значимые изменения произошли в августе 1985 года, когда задний привод уступил место переднему. Перед нами модель четвертого поколения, как раз того, которая появилась во все том же 1985 году, изменившись полностью. Она стала абсолютно обновленным переднеприводным автомобилем с закругленным обтекаемой формы кузовом и новыми двухлитровыми двигателями.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 Ответ напишите в комментарии. Интересно, сколько из подписчиков будут правы. Ну а что по самой машинке, думаю, вы уже видели. Она имеет очень красивый, эффектный мощный вид с вот этой штуковиной на капоте. Красные диски круто сочетаются с черным кузовом, передняя стальная решетка радиатора. В общем и целом, авторы проекта подошли со вкусом. Шевроле Камара ⁇ американский массо-кар, выпускающийся подразделением разделением корпорации General Motors с 1966 года. Производство было прекращено в 2002 году и возобновлено на новой технической базе в 2009 году. У Камара ярко выраженный спортивный силуэт с длинным капотом, коротким багажником и смещенным назад салоном. Перед нами, как многие автолюбители уже поняли, представитель первого поколения. И от этого, как по мне, он еще обаятельнее. Эти крутецкие линии на капоте, яркие круглые фары, крайне резвый и шустрый двигатель, а также приятный для ушей звук езды. Что еще вам для счастья нужно, дамы и господа? А это, если я не ошибаюсь, Dodge Challenger второго поколения. Китайские друзья решили построить машинку с абсолютного нуля. Взяли подручные материалы, изготовили из них каркас, установили в него моторчик, коробку передач, сделали топовую подвеску, тормоза, яркие красивые фары, покрасили в приятный для глаз серый цвет, в общем запарились по полной программе. Ах да, совсем забыл сказать, большую часть времени они работали именно над ходовой частью машинки, поэтому она так круто и плавно буквально скользит по дороге. Не все же время нам с вами любоваться gtr верно? У Nissan есть и другие, не менее крутые в дрифте тачки. По крайней мере, в сфере игрушечных машинок. Совсем забыл модель этой машинки, но выглядит она потрясно. Согласитесь, то ли эта погода делает всю атмосферу. Имею в виду вот это дождливое опасное настроение. То ли необычный внешний вид машинки, имею в виду ее корпус. А вполне вероятно, что тут дело вообще и в том, и в другом. Кстати, вот смотрю я, как Nissan круто входит в поворот и думаю. А что если снять это на камеру как-то по-необычному? Как-то так, чтобы выдать машинку за реальную, полномасштабную. Получится ли одурачить зрителей и заставить их думать, что это настоящая дрифт-машинка? Мне кажется, что с такой детализацией у игрушек это более чем осуществимый план. Надо будет как-нибудь попробовать. Кстати, о новой Супре. Вы знали, что первое заявление о пятом поколении появилось в 2014 году с концептом нового автомобиля Toyota FT1? Сильно напоминавшим дизайном Toyota Supra A80, а первые реальные прототипы были замечены в 2017 году. Автомобиль разрабатывался совместно с BMW, что очень сильно возмутило фанатов Toyota Supra. Интерьер с BMW Z4 у новой Supra 1, а отличаются технически они только кузовом, что очень сильно не понравилось фанатам бренда Toyota.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 отличает эту машинку и наличие спойлера дрифт в ее исполнении это нечто все плавненько аккуратненько думаю вы и сами это видите да и вообще модель очень красивая ставь лайк если в детстве тоже думал что если и есть полицейские машины то они должны быть только такими только гтрами с офигенным тюнингом позволяющим им дрифтовать по городу и догонять всех даже самых пронырливых негодяев не знаю как вы но я именно так в детстве и думал и именно такие спортивные полицейские тачки были у меня в голове. Как вы поняли, это не ГТР. Какой-то старенький, правда, но от этого он хуже не станет. Авторы круто продумали его как изнутри, так и снаружи. Укрепили корпус, наделили мощным движком, топовой подвеской и яркими фарами с громко сиреной. В общем и целом, всем, что нужно для погони за правонарушителями. Спи спокойно, город, ты в надежных руках.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 Она ничуть не уступает оригиналу ни по оформлению, ни по скорости. Настоящая бомба замедленного действия. Парни из следующего видео решили сделать топовый Nissan. Они взяли за основу каркас GTR, полностью переделали его начинку, ну и покрасили в яркие вызывающие цвета конце концов у них получился чумовой Nissan, который так топово вписывается в поворот, что это больше походит либо на реальные профессиональные гонки, либо на монтаж. По-другому эти углы колес и четкие, плавные повороты, я объяснить не могу. А вы? Так, а вот следующую тачку я реально не узнал. Спереди я думал, что это Субару, но когда увидел зад, сразу поменял свое мнение. Пожалуйста, напишите под видео, если вдруг кто шарит. Машина синего цвета. Имеет качественную детализацию, красивые тонированные фары, спойлер, шикарную подвеску и все остальное, что помогает ей так уверенно и надежно держаться на дороге. Не знаю, как вам, но мне она очень понравилась, хоть я до сих пор даже и не знаю ее марки. А это Datsun 510, также известный как Bluebird, успешный японский автомобиль, выпускавшийся с 1968 по 1974 год.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 Если предыдущие машинки делались людьми по принципу, где они брали за основу уже готовый кузов одной из существующих тачек, то здесь авторы проекта пошли еще дальше. Они не стали запариваться над каким-то кузовом, а просто собрали его из подручных материалов. У них получилось какое-то баги, которая непонятно каким образом ездит, но на удивление делает это супер хорошо и очень быстро. Машинка легкая, шустрая, маневренная, топово управляется и еще более топово креативно выглядит.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 фары, логотипы, номерные знаки, диски с узорами, ручки и даже крышка, ведущая к топливному баку. Обалденно! А как вам подобный маленький шелунишка дрифтер Машинка желтенького цвета, наверное, даже не пройдет фейс-контроль на дрифт-вечеринке. Но если ее все-таки туда пропустят, поверьте мне, она задаст жару. В этой крохе скрывается настоящий монстр, готовый побеждать буквально все на своем пути. И да, пускай на дальней дистанции машинка мало у кого выиграет, но вот на дрифт дороге все совершенно наоборот. Она очень резкая, шустрая, маневренная, яркая. Ну что еще для счастья надо? Чуваки из этого видео решили сделать просто офигенный Nissan, а если говорить точнее, то решили закастомить уже имеющийся у них транспорт. Я не до конца уверен, в каком именно стиле машинка у них получилась, но вроде как она полицейская. Хотя, знаете, не так важно, что именно вкладывалось в проект, то ли это полицейская, то ли просто в таком вот уличном стиле. Куда важнее, как Nissan дрифтит, а делает он это просто волшебно. Особенно круто все шоу смотрится с дымящимися покрышками. Они определенно прибавляют виду и зрелищности проекту. Ставлю ему сразу 5 баллов. Теперь я предлагаю заценить еще одну дрифт-машинку. Она приглянулась мне своей, вы знаете, своей простотой и в то же время своей эффективностью. На треке она крайне круто быстро стартанула. Идеально вошла в один, потом другой поворот. И ведь такое чудо дрифта авторы проекта создали из обычной старенькой детской игрушки. Само собой они переделали там абсолютно всю начинку и слегка отшлифовали верхушку. Но все же, кстати, пока смотрел на эту тачку, в голову пришла интересная мысль. А насколько в этих маленьких игрухах важен спойлер? Разве он все еще имеет такую большую роль? Мне кажется, что его профит едва заметен, и он добавляется скорее как декорация. Если вы другого мнения, то смело пишите об этом в комментариях под видео.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 Volkswagen T1 – автомобиль концерна Volkswagen, производившийся с 1950 по 1967 годы. Это один из первых гражданских минивенов. Автомобиль также стал лицом целой эпохи, и наряду со своим приемником Т2 был очень популярен среди хиппи. Ставь лайк, если знал, что Т1 по-другому называют хиппи-мобиль или сплити. И пока вы наслаждаетесь этим противоречивым зрелищем, бусом-дрифтищем на дороге, я расскажу вам об идее создания микроавтобуса Volkswagen. Она пришла в голову голландцу Бену Пону, который в 1947 году нарисовал в своем блокноте первые эскизы Т1. Эта мысль пришлась по вкусу генеральному директору Генриху Нордхоффу. И в конце 1949 года транспортер впервые был представлен официально. Ну а на этом, ребят, я вынужден закончить. А также и не забыл про конкурс на тысячу рублей. Условия все те же. Подписка на канал, лайк и креативный комментарий под видео. И все, ты участвуешь. Ну а в прошлом конкурсе победил Игорь Романов. Я с тобой свяжусь в течение суток и ты заберешь приз. Ну а вам, ребят, удачи и всем пока!